У нас есть старейшее предприятие в городе, вы знаете, Севастопольский морской завод. Севастопольский морской завод, он достаточно долго проходил стадию акционирования, и сейчас уже акционирование завершилось, по вашему указу, и он попал в состав объединенной строительной корпорации, войска. Сейчас он выполняет два заказа, это два плавкрана, 400-700 тонн завершают уже собственно, эти два заказа. Они будут уже выпущены полностью в следующем году. Пока по перспективам дополнительной загрузки завода есть определенные сложности. То есть перспективы мы не видимы. И как бы, компания уже представляла войска несколько проектов. Все это касается гражданского судостроения, судоремонта. Но тем не менее сейчас вот в этот период, когда собственно, большой, большой акцент делается на развитие военно-промышленного комплекса, конечно, хотел бы просить вас, Вашего указания о том, чтобы рассмотреть Севморозавод все-таки участие в работе гособоронзаказа. Кроме того, в свое время это было. Там, до 5 тысяч кораблей строился Севморозавод, был крупнейшим городообразующим предприятием. Кроме того, у нас есть центр научно-образовательного мирового уровня, который мы создали вот в рамках программы. И В рамках архипелага вместе с ОСИ, вот агентством стратегических инициатив, рассматривали, что в Севастополе можно было бы сделать компетенции по разработке морских дронов на беспилотных аппаратах. Большие компетенции есть еще у советских времен, и приборостроительный и завод морской и так далее. То есть, в принципе, с учетом производственной базы Севморзавода и интеллектуальной базы университета и НОЦА, можно было бы сделать в Севастополе центр развития именно беспилотных надводных и подводных аппаратов, что был бы хороший задел для будущего с учетом всех вызовов, которые стоят перед нашей страной. Ну и еще, конечно, не могу не сказать сегодня о том, о том, о чем вы говорите постоянно, о поддержке наших военнослужащих, участников специальной военной операции. Мы в Севастополе с первого дня этой работы, занимаемся. И приняли решение, когда пошла мобилизация, выплачивать по 200 тысяч сразу разовую помощь семьям. Уже 367 человек, которые зачислены воинские части, получили эту выплату. Потом приняли решение добровольцам, которые идут также эту выплату делать. Кроме того, вместе с депутатами Законодательного собрания приняли решение закон отдельно региональный принять с дополнительным объемом а, льгот, которые будут а, уже навсегда законом закреплены города Севастополя. Это и компенсация расходов на оплату живого помещения в размере. 50% и оплата жилищных коммунальных услуг, 50% процентов бесплатный проезд, прием детей в государственные бюджетные учреждения во внеочередном порядке, освобождение от оплаты за их посещение, в смысле за питание, бесплатное предоставление детям услуг по отдыху и оздоровлению, обеспечение детей в садиках, бесплатным тоже питанием, за это будет на себя расходы брать бюджет, бесплатная юридическая помощь. И, так и сделали еще такую меру, долго дискутировали, но тем не менее приняли решение и земельные участки выдавать нашим севастопольцам, которые участвуют в специально военной операции вне зависимости от других льгот и оснований по одному земельному участку каждой семье или в случае если военнослужащий погибнет ну значит членом его семьи такое решение принято закон сейчас первом чтении состоялся у нас в севастополе вот примем его и будем реализовывать конечно сегодня вот еще инициатива нашей партии единая россия андрей анатольевич турчак озвучил на конституционном совете о федеральном стандарте конечно тоже мы его очень ждем потому что он позволит часть делать это единым порядком по всей стране и нам сосредоточиться на каких-то точечных усилиях, по дополнительной поддержке к условиям федеральной поддержки. Ну сегодня конечно сосредоточимся на том, чтобы и волонтеры, штаба мы вместе, и партия, партийцы, волонтеры, чтобы они точно с каждой семьей занимались. Вот прямо если какая-то есть задача приходили в эти штабы обращались, мы, если может быть что-то не видим, где-то за руку надо отвести, где-то помочь, вот все это сейчас сделаем. Ну и последняя тема, довольно ну, очень коротко, работа, которую вся страна сейчас делает, все регионы, и Севастополь тоже не мог остаться в стороне, мы занимаемся тем, что оказываем шерскую помощь нашим новым территориям, еще с мая месяца заключили соглашение о помощи со Старобельским районом Луганской Народной Республики, с Элит Ивановичем Пасечником, договорились об этом и оказываем значит, коллегам из Старобельского района помощь, на первом этапе это было Помощь связанная с гуманитаркой, с организацией ПВР, потом начали восстанавливать, потихоньку приводить в порядок. Не то, что там разрушенные, а просто больницы, школы, садики, которые были в таком состоянии, что, в принципе, еще немножко они бы сами развалились. Поэтому, в общем там приводим в порядок в июне месяце заключили такое же соглашение с в июле с Мелитопольским районом и городом Мелитополем Запорожской области, с Евгением Витальевичем Валецким. И сейчас работаем активно тоже с этими двумя территориями в рамках шерской помощи, передаем технику. Руководство Минстроя готовим к зимнему периоду, значит также восстанавливаем социальные объекты. Планируем эту работу продолжать, несмотря на то, что бюджет Севастополя сам получает поддержку, является высокодотационным. Мы привлекли наших предпринимателей, бизнесменов, партнеров города, которые помогают нам эту работу вести. Ну, то, что хотел рассказать. Михаил Ильич, а я начну с того, чем вы закончили. Во-первых, надо, безусловно, поддерживать всех наших коллег и жителей новых российских субъектов, территорий, без всякого сомнения. И не менее, а может быть даже и более важное направление работы – это поддержка всех наших бойцов, воинов, всех наших ребят, которые исполняют свой гражданский воинский долг в ходе специальной военной операции. Это касается всех участников этой операции, всех военнослужащих, в том числе и тех, кто начинает принимать участие в этой работе в рамках мобилизации. Нам нужно подумать о каждом из них, оказать прямую адресную поддержку и им самим, и их близким, их семьям. То, что вы сейчас изложили в качестве… Плана поддержки – это очень важно, надеюсь, что самые лучшие практики будут реализованы, и я обязательно поручу и администрации и президента с тем, чтобы проводилась такая, такая работа по выявлению самых лучших практик. Хочу поблагодарить вас, вашу команду, всю депутатов Законодательного собрания за ваши инициативы. Это святая обязанность, поддержка этих людей, святая обязанность всех уровней власти и федерального, и регионального, и муниципального. Ну, что касается объединенного этого строительного завода, то это известное предприятие, оно за все годы существования построило 500 новых кораблей, отремонтировало свыше 5000 кораблей, это известное предприятие, и, конечно, должна быть решена задача его загрузки, соответствующее поручение правительству и объединенной судостроительной корпорации будет, безусловно, дано. Вы здесь подготовили ряд документов по другим вопросам в этих обстоятельствах.